всем привет всем доброе утро дорогие друзья В общем, у меня сегодня какое-то немножко сумасбродное бешенное утро <смех> такое Я вообще сегодня честно говоря не хотела вставать на завтрак потому что почти до утра сидела монтировала видосик свой так короче <смех> не глючила программу в общем по 3-4 раза приходила заново монтировать обрезать лепить короче ну ладно вдаваться в подробности не буду Потом в итоге уже собралась, короче, все-таки стала на завтрак. Тут у меня кое-какие проблемы по работе, общем, возникли. Сейчас сидела и хрешала. Время, в общем, заходит уже Ах, без 10-10. А я до сих пор чего не сходила на завтрак. И я не знаю, что мне делать. В итоге, сейчас, если я успею, я покушаю. Если я не успею, то я не покушаю. Вот. И хотелось бы пораньше пойти на этот на пляж а в итоге, я не знаю, сейчас наверное засяду в номер пока проблем не решу короче так и будем сидеть что-то как-то у меня сегодня у меня, так, ну давайте сейчас я в принципе обзора особо записывать не хотела но раз уж так, так тут панкейки надо что-то найти, что покушать что то так, омлет я сегодня не хочу. А, я вот, наверное, сэндвич возьму. Ну, в общем, взяла я себе на завтрак все-таки яичницу. что она как-то так аппетитно лежала, там вот так выглядела. Взяла сэндвич, такую вот плюшечку. Надо, кстати, попробовать, надеюсь, она будет не жесткая. Потому что, что смотрела, у них плюшки какие-то прям дубовые. Вот. помидор, огурчик. Взяла пару апельсинчиков, долик, и вот арбузик, и капучино свой любимый. Вот, буду сейчас завтракать. Так что, всем, кто сейчас также же завтракает, всем приятного Все, я позавтракала. Теперь можно расслабиться, идти спокойно. Голубь не бежать. Как я бежала, думала назад, как не успели. Покушала, да еще как вкусно-то покушала. И яичница вкусная как и этот сэндвич, кстати, несмотря на то, что, ну, турецкая колбаса, вам ну, вот. Это вам не наша это, это, фабрика качества. Там колбасу поешь, такой кайф словишь. несмотря на это даже, все равно прям, ох, какое солнце слепящее, а я не взяла с собой очки. Так бежала быстро, что даже про очки не вспомнила. Я говорю, сэндвич прям тоже был вкусный. Вот, по поводу булочки. Я же вам еще сказала, говорю, жесткая она будет или нет. Булочка вообще воздушная, мягенькая такая прям. Ну, прям вообще очень вкусненькая, мне все понравилось. Вот что хочу еще добавить. Вот уже третий день я сегодня ну, беру здесь фрукты. да. Фрукты вообще прям вот, вот сладкие. И, ну, арбуз, ягода, да, вкусная Тыни сладкие Виноград белый, по крайней мере, я пробовала сладкий Апельсины сладкие Вот, ну, я думаю Бананки, наверное, тоже сладкие вот. в общем, все классно Мне понравилось А, я хотела добавить В общем, я не пошла сегодня бронировать Перебронировать номер другой Ну, смысл стоять опять там в очереди Минут 20. А потом опять услышать ответ, что извините, у нас нет свободных номеров. Вот. Осталась, решила остаться все как есть. В общем, остаться в этом номере. Услышала. ресепшен ресепшн спрашивали, есть ли в отеле утюг. Ну, допустим, можно брать или нет. Как такового утюга нет. Вот. Есть только прачечная, она, ну, соответственно, за дом вот. Я потом а смотрю, нас озвучу, сколько стоит прачечная. Ну, в прачечный, сами понимаете, в общем, сдали, оплатили и вам погладили. Ну, то есть, как-то так. В общем, пришла я в номер. Сейчас немножечко еще поработаю, решу свой вопрос рабочий. И хочу пораньше на море сегодня пойти. И пообедаю уже там. В общем, наконец-таки я собралась на пляж. Правда... По времени я планировала на пляж пойти, ну, к 12 часу дня, чтобы спокойно, не спеша, полежать, позагорать, потом покушать на пляже. Ну, чтобы сюда на обед не возвращаться. Потому что я, в принципе, посмотрела, я бы не сказала, что здесь такой выбор, прям, какой-то гигантский э, в обед. Поэтому можно спокойно, да и вообще ради разнообразия, покушать на пляже. Ну, естественно, у меня сегодня какое-то утро началось, что-то из букты ворот. Вот, и так и пошел. В общем, в общем сейчас 2, почти два часа доходит уже, а я только еще на пляж. И то. Мне надо сейчас сначала в аптеку найти. То что вот этот пластырь, который я вчера купила, короче, он такой интересный. Я его, короче, на родинку, ну, заклеила родинку на спине. В общем, он у меня даже двух минут не продержался, он у меня просто отвалился. Но вечером, короче, я натерла мозоли, я приклеила на ноги он намертво просто приклеился причем намертво приклеился так, что я потом его еле вечером содрала, короче, чуть-чуть с кожи не содрала его, короче, вообще очень интересный пласты я хочу пойти сейчас в какой-нибудь другой, еще посмотреть. не знаю, правда, будет он держать или не будет, фиг ну, посмотрим вот, но самое главное, почему я так сейчас задержалась О, короче, акулема вообще, акулема-кулемся-то я вчера, ну как с анимацией-то пришла, а, я ну, номер пошла, в общем, видео монтировать. И забыла, короче, аккумуляторы зарядить на камере. У меня три аккумулятора. Ну, один в камере, естественно, два запасных. И все, и я вообще еще ведь уходила, когда ну, с бара. Ещё такая, думаю, блин, все, здесь уже три заряда. Ой, три этих процента заряда аккумулятора осталось, думаю. Надо прийти поставить. Ну, я пришла, мне там Серега позвонил, он с работы пришел, со второй смены. И все, и я тут углубилась в этот монтаж. И я даже не вспомнила. И сейчас вот я и то до конца их не зарядила. Считаю, уже сколько я сижу. Карточка-то у меня одна на номер. Когда мы с серегой ездили, нам хорошо две карточки давали. Где-то можно было коньер оставить, допустим. Потому что, когда приходишь в купальниках мокрых, ну, там, ну, с лавкой, да, с пляжа не включи сразу кондёр. чтобы не простыть. Поэтому мы, как-то бывало, уходили порой на пляж, специально охладим. Охладим, приходили, хорошо, комфортно было в номере. Вот тут карточка одна. Соответственно, я не аккумулятор зарядить не могла, допустим, пока на завтрак уходила. Ну, в общем, ничего. Мне сейчас пришлось сидеть. Ну, я, конечно, немножко чуть-чуть еще -чуть поработала, вот эти проблемы решала. И вот заряжал аккумулятор. Но так на конце их и не зарядил. Вот, смотрите, я уже до аптеки дошла. Сейчас выберу пластырь и пойду на остановочку, чтобы на пляж ехать. Все, вышла я с аптеки. Ну, я там не снимаю. На всякий случай. Мало ли мы сегодня будет против. Вот. Ну, короче, вот такой вот пластырь я взяла за 3 доллара. Надеюсь, он будет нормально держать меня. Вот этот ватный диск, которым я родинку заклеивала. Вот. Ну вот, короче, сейчас я надеюсь и добраться до пляжа. Там сегодня буду кушать. Вот. А, кстати, что еще хотела рассказать по поводу интернета. Ну, я уже в прошлых видео говорила, вчера, по-моему, которое видео записывала, что интернет... В общем, какой-то странный в отеле... Их, во-первых, там, допустим, несколько с, с, с разными логинами. Есть которые, вот, интернет, э, Wi-Fi э, с номером вашей комнаты и с датой э, ну, как бы въезда, заселения. А есть какой-то интернет еще у них там, став, как мне администратор Ксения сказал, что, мол, он получше, типа это. В общем, я вчера так и не дошла до ресепшн, э, чтобы телефон этот став тоже, ну, как бы вбить в этот пароль. Сегодня, вот сейчас я пока, пока заряжала, в общем, аккумуляторы для камеры, я хотела выложить, в общем, на свои каналы видосики. Ну, думаю, ладно, хотя бы на Яндекс.Дзен пока выложу. Там это постепенно-постепенно. В общем, я, наверное, сидела минут 40. У меня там, по-моему, на один процент всего загрузилось видео на Яндекс.Дзен. Короче, две или три попытки я сделала, в итоге плюнула и забью. Я не знаю, конечно, я ночью попробую, когда я с, там, или с анимацией приду, я пока еще не решила, <coughs> что я это, ну, на анимацию сегодня пойду или гулять на этот, туда, на набережную. Вот, ну, попытаюсь ночью, в общем, видео выложить, а там, что получится. Общем, я сейчас трансфер. Сейчас туда ну, покажу, доехали до пляжа, сейчас я побегу быстренько, лежачок найду, вещи свои кину и пойду что-нибудь прикушу потому я не обедала сегодня чуть-чуть, я много кушать не хочу и вообще, честно говоря, кушать не хочу но чуть-чуть то надо вставить, в, салит, в закинуть смотрите здесь э, безумелья вот, на я не помню, с предыдущих видео снимала не снимала. Ну, вот. Пойдемте посмотрим, что там сегодня на обед. Здесь напитки, Покушать там есть. Так, ну вот здесь Тайранчик водичка холодильники. Так, Вот так. Соусы, оливки, маринованные там всякие огурчики. Так, здесь всякие салаты, нарезки, зелень. Картофель фри, нагетсы, Так, макарошки. Блин, как бы подписывали, что-то такое. Короче, не знаю, что такое вообще. Так, это я так понимаю, курица. Курица, курица. Так, тут что -то... О, тут рыбка. Ну, вот, можно принести либо курочку, либо. Вот и сделано. Так, там у нас, ох, офигасно, как здесь. О, вот это да. Все, просто рой. Тут даже подходить страшно, блин. Капец. Пойду я отсюда, пока меня не сапнули. Так, бегу, бегу, бегу заниматься лежачок. Хотя, наверное, там день до второй. А, наверное, может быть, на третий. И, я смотрю, вроде морышка то поспокойнее будет. мне кажется, пока... А хотя нет, нет. Х -х -х. Кажется мне, что поспокойнее. Приличные волны смотрю. Что-то я не узнала, до скольки у них там обед там напряжен. Что-то что хочется пока в поисках лежачка? Не знаю, может быть хоть завтра у меня получится пораньше-то пойти. Ну, Ладно, сейчас лежачок. Ну, в общем, на первой линии мне повезло сегодня. Я нашел лежачок. Место я заняла. Обедать. В общем, я хотела взять себе пообедать совсем чуть-чуть, но -чуть. в итоге одного чуть-чуть, другого чуть-чуть, третьего чуть-чуть, и в итоге у меня прям Просто куча наваленный. Вот такой вот обед мы сидим сделать на пляже. Кстати стороне я там попозже там рядом ходила там вот все знаки все делают лицу делают вот. и по моему там же композит делают Просто там быстро так все что я сразу не обратила внимания потому что лапки были пустые я сейчас уже когда второй раз пошла вот. вот я взяла себе курочку рыбку салатик мой любимый пиццу и арбузы с денки Сейчас покушаю, потом, наверное, чуть, чуть посижу на пляже, потому что сразу в воду лезть, после того, как поет полным животом, это, конечно, не есть хорошо. Ну, Буду кушать. Приятного мне аппетита и вам всем приятного аппетита, если вы кушаете. Сейчас немножко на берегу. Как раз крем питается. И пойду, точнее, побегу в морюшко с камерой У меня сегодня третий день отдыха получается. Если не успею я оглянуться. надо будет уже давно обидеть. конечно. Подольше бы здесь отдохнуть. Ну, хоть так. Чем вообще никак. В общем, дождалась я, пока немножко волны закончится, зашла в воду, крем немножко питался. И сегодня видно из-за волны. водичка попрохладнее. Водичка попрохладнее Поэтому я, наверное, сегодня буду немножко на берег приходить, греться, загорать. Вот, Что-то сегодня, а? Штормит, штормит моречка. Причем волны такие прям... Это, они прям... Начинает уже разбиваться около берега. Вчера более менее было. Они начинали уже где-то вот здесь на этом уровне разбиваться. А там вот я сейчас пока стояла на берегу. Меня не было раз 10. Ну а так все равно классно. Все равно море прекрасно. Море чудесно. Море волшебное. Если у вас есть возможность приехать на море, обязательно ехать. не пускайте ее. Надо обязательно возможности, конечно, есть. Хотя бы разочек в год Хотя бы на недельку. Как хорошо. Как хорошо, волшебная просто сказала. Волшебно. Глаза щиплют ходить не хочется Так прикольно на волнах прыгать Я в жизни своей так еще не прыгала высоко Но потом теперь Тут вообще народ пищит Рыба кусается Я видела, кстати, когда волна шла Рыба такого прям, прям приличного размера прям по волне так прям шалатка <клес> Кстати, я заметила, что чем ближе к 6 вечера тем больше ветер поднимает силу. Ну, довольно а прохладный становится ветер поэтому я вот пришли дни шести в море сидела, потом выходила прям это как-то Звуковатенько, как-то прохладенько вот В море пока сидишь хорошо, но стоит вот, начать допустим, выходить и а вот как вот, женщина, допустим, колись, то все прямо, и мерзаешь А в море прям сидишь как в супе, практически Тепло, классно, комфортно У меня такой оригинальный способ Очки на обувь. Ходить неохота их выкладывать А на глазах они уже надоели Хочется уже так, стычку входить Я их на лоб прицепил На кепку тоже вряд ли налезет Еще светят у каплю Классная морешка Любимая моя самая морешка ну, не сказать что я прям там много в таких морях была Нет. купалась как немножко ну немножко купалась так не ну, помочила в статистском заливе и вот купалась в домахском море ну, вот эти земки надеюсь когда-нибудь добраться до карибского моря хочу на кубок я в Доминикану хочу. Ну, в Доминикану все поеду, скорее всего, я поеду в пунта в Пунта-Кане, там, Атлантика, Атлантический океан. Ну, это если на северную часть, конечно, не ехать. На, ю... на южную часть я не хочу. Ну, там самые такие, мне кажется, классные отели там Атлантический океан. Да. Ну, туда, конечно, да, куда лететь. Это вообще часов 12-13, наверное. Ну это раньше так было, а так как сейчас многие воздушные пространства закрыты, Во-первых, я не знаю, как туда вообще сейчас лететь. Вообще, раз, возможно у нас с -то или нет. Вот. А если возможно, как может быть как-то облетать? Так что там, наверное... О, вот это я подпрыгнула! Круто. Не хочу, а у меня... Да, да, будет, поэтому да! Да, не Да! часов лететь, а больше. И очень, очень, очень, -очень нахуй хочу. Ой, вообще, Да! Да! Да! Но сейчас пока, к сожалению, увы, Такая обстановка, что все куда поедешь Будет на что поехать, а все куда поедешь Так что будем ждать лучших времен пока? пока есть возможность надо ездить Пока есть такая возможность наслаждаться я уже, наверное, не знаю, больше двух часов в сижу, даже не выходила еще ни разу, так на волнах мы все прыгаем Выпер он не принесет из глубины, тут, тут, тут не пойму, сыночки что-нибудь, что-то такое не знаю, что ты я говорю, то ли айки, то ли кепка, то ли плавки. Интересно, разобьется? А, ну да, исчезла волна. Я думала, сейчас здесь нахлобучит сверху.